Наша компания запустила закрытый пресейл ICO. Специально для партнеров мы дали самые максимальные преимущества. И до 24 января у нас будут основные преимущества даны именно партнерам. С 25 января 2018 года у нас стартует официальное пре ICO на котором открываются наши смарт-контракты, и вся информация будет в общем доступе на блокчейне, и где любой абсолютно человек любой точке мира может покупать в свободном доступе на платформе эфириум наши токены. Вот, соответственно, вся информация идет открыта и с 25 января 150 дней на протяжении, вы видите, дорожная карта так называемая, будут идти этапы продвижения ICO. То есть первый этап это указан при ICO, и потом четыре этапа самого ICO. Планируется собрать 50 миллионов долларов, и, соответственно, выпущено на смарт-контрактах 85 миллионов 982 тысячи миллионов токенов. Следующим этапом выход на ICO, потом, соответственно, мы параллельно запускаем блокчейн выход на биржу, майнинг и так далее. То есть это следующие этапы. Давайте в этой инструкции разберем пошаговый алгоритм действий. Что вам необходимо делать для того, чтобы приобрести токены именно сейчас на закрытом пресейле. Как у нас вся работа идет. То есть специально для партнеров на закрытом пресейле с 10 по 24 января у нас идет максимальные возможности, максимальные привилегии. То есть это закрытый пресейл. 25% как вы видите начисляется сверху процент скидки и vip партнерам 40% скидки до начисляется. Плюс, соответственно, у вас есть возможность участвовать в баунти-программе. Баунти-программа – это партнерская программа. На закрытом пресейле, вот как, работа, как покупать эти токены, давайте мы сейчас разберем. На последующих этапах, когда мы открываем 25 января, официальные смарт-контракты на эфириуме, и начинаем работать в открытом доступе на блокчейне, то, соответственно, скидки и привилегии, они, соответственно, уменьшаются. То есть, вы видите VIP-партнеры, партнеры, и для всех мы делаем предложение на пресейле 20% скидка. И, по соответствующие, по следующим этапам скидка идет на уменьшение. Как можно приобрести токены на, именно на закрытом пресейле, давайте разберем. Есть, заходя на наш сайт, на наш корпоративный сайт, в открытом доступе пока что нет информации и человек купить ее со стороны не сможет. То есть мы специально делали, сделали закрытый раунд именно пресейла только для партнеров. То есть, соответственно, вам необходимо в первую очередь активироваться в личном кабинете. То есть мы заходим в кабинет. В данном случае я захожу в свой кабинет. Вводим логин-пароль. И, соответственно, в личном кабинете, зайдя в личный кабинет, мы видим, что у нас появилась информация что International Tech Club запускает новую платформу для внутренних расчетов. То есть вы можете ознакомиться со всей информацией, вы увидите в личном кабинете у нас рублевые и добавился еще счет токенов. Как, как их можно приобрести, как их можно купить? То есть мы нажимаем кнопочку «Купить со скидкой» И здесь вы должны четко понимать, что данный закрытый пресейл, то есть здесь я прям обращаю ваше внимание, да, данный закрытый присел, он работает не в блокчейне, он ведется централизованно нашей корпорацией, то есть вы оплачиваете деньги, сейчас в данном случае в компанию, то есть пополняете счет, то есть можете либо через пополнить счет кнопку сделать, либо вот сейчас по этой, по этой кнопке, по которой я зашел, и по указанным реквизитам вводите сумму необходимую вам, соответственно деньги отображаются в личном кабинете и автоматически автоматически конвертируются в токены. Еще раз обращаю внимание, что это централизованная система, и сейчас компания ведет учет продажи токенов только для партнеров, то есть необходимо, если вы не являетесь партнером, необходимо сначала стать партнером, то есть либо в партнерскую программу за 6000 зайти, либо в VIP-программу за 50 тысяч зайти дополнительно. Вот, соответственно, после этого вы имеете возможность уже участвовать в закрытом пресейле этих токенов. Как можно купить? либо через Яндекс-Кассу. То есть автоматически выбираете, там, допустим, банковской картой 100 рублей, нажимаем ⁇ Оплатить ⁇ К примеру, вот я выбрал Visa Mastercard. Вот, соответственно, открывается такой экваринг, вы заполняете номер карты, свой, заплатите, деньги автоматически у вас отображаются в личном кабинете. То есть они отображаются в личном кабинете и автоматически сразу конвертируются в токены. Либо можете перечислить криптовалюту. если у вас есть биткоин, либо эфириум, вы можете спокойно перевести на счет на указанный счет, который указан на сайте. Обратите внимание еще, вся актуальная информация находится на сайте. Если вам кто-то скидывает информацию где-то в чатах, еще как-то, что на этот счет можно пополнить, купить токены Autoclub, то это все неправда, перепроверяйте. Вся актуальная информация именно на сайте находится. Так, вышел немножко назад, далеко вернулся. Соответственно, следующее, можете оплатить по реквизитам наших индивидуальных предпринимателей. Здесь обратите внимание, что комиссию мы не берем, не взимаем. Комиссия взимается самим банком за переводы, то есть в зависимости от банка, в котором, вы, в котором вы работаете. Для иностранных платежей это удобные переводы через AutoClub Limited организацию, Иностранцам еще очень удобно переводить нам по счету в биткоинах либо в эфириуме, то есть любой иностранец в любой стране мира покупает биткоин или эфириум, нам переводит и автоматически пополняет счет. Также, обращаю ваше внимание, что можно не просто пополнить счет токенов, можно активировать партнерские программы через биткоин-кошелек или эфириум-кошелек. То есть переводите криптовалюту, и мы ее пополняем. Самый простой способ, конечно, с личного счета. То есть у нас система уже отработана, где вы указываете, допустим, на 100 рублей хочу купить токенов, мне сразу автоматически начисляются вот два токена там, с копейками, да, нажимаю «оплатить» приходит смс автоматически сумма у меня здесь меняется сейчас мы эту процедуру не будем проводить вот можете попробовать это все моментально работает очень все просто далее если у вас какие-то возникают дополнительные вопросы вы можете написать в чат техподдержки пишите в чат техподдержки вам соответственно техподдержка помогает провести данную процедуру далее после того как вы совершили покупку токенов они, еще раз повторяю, производится покупка централизована от компании. И, соответственно, мы вам не начисляем пока что токены на наши смарт-контракты. То есть эта информация пока что закрыта, она является э, закрытой информацией только для партнеров. То есть что у вас быть, должно быть четкое понимание, что такие максимальные возможности мы даем только партнерам на первом этапе. И это у нас длится до 24 января. Далее, в процессе вы можете докупать токены одним пулом, сразу купить там на 100 тысяч рублей, там более, на сколько угодно, либо можете добирать потихонечку, там покупать по 10 тысяч на протяжении всего месяца. Для нас не имеет э, никакого значения, потому что фактическое начисление в смарт-контракты токенов на эфириуме вам будет производиться, в, это, в открытый блокчейн уже, будет производиться с 25 января, когда открывается официальная при ICO. То есть, соответственно, мы открываем контракты, она будет доступна всему миру, будет находиться в в блокчейне. Любой человек с любой точки мира может купить уже наши токены абсолютно официально. В процессе, пока идет закрытый пресейл, вам необходимо сделать еще следующее. То есть дополнительные еще ссылки инструкции мы вам подгрузим, по которым вы переходите. Вы можете посмотреть их, кстати, под видео. Есть такой кошелек, кошелек, который мы вам рекомендуем для того, чтобы вы его открыли и могли спокойно с ним дальше работать. То есть нажимаете Ссылка снизу под видео блокчейн Обращайте внимание, чтобы сгорела зелененькая вот здесь блокчейн Люксембург было написано. Заходите на этот сайт, соответственно, это генератор кошельков нажимаете вот кнопочку в верхнем правом углу, то есть описание инструкции также снизу есть, вы можете посмотреть внимательно, почитайте, как это делается, все очень просто. Перед вами открываются следующие параметры, вам необходимо ввести свою электронную почту, либо зарегистрировать новую и э, придумать сложный пароль, хочу обратить внимание, придумайте сложные пароли. Соответственно, повторить его два раза необходимо будет, этот пароль. Вот, я ввожу сюда электронную почту, ввожу сюда пароль. Придумываю сейчас пароль. И еще хочу обратить внимание, что видите, здесь индикатор внизу идет. Чем сложнее пароль, тем он больше будет уходить в зеленый сектор. Желательно, чтобы он полностью был у вас зеленый. В данном случае я создаю тестовый аккаунт. он Мне не обязательно, чтобы он был, был безопасный, так как я туда деньги не планирую завести. Но вы без, думайте о своей безопасности и устанавливайте сложные пароли. Ни в коем случае не сохраняйте их ни на компьютере в заметках, ни в телефонах. Запоминайте пароли, либо записывайте их где-то на листочке. Но самое главное, не теряйте, потому что устанавливать пароли очень сложно. Поэтому будьте в этом вопросе внимательны. Это ваша безопасность, и здесь мы уже будем не в состоянии их восстановить. Так как это уже является децентрализованной системой, доступа к ней мы не имеем. Далее, делайте кнопочку, нажимайте кнопочку, я прочитал, я согласен. Продолжить, соответственно, нажимаем. Все, мой кошелек создан. Соответственно, мой кошелек создан, мне вышла информация, добро пожаловать. Нажимаем начать. И мы видим, слева у меня появилось два кошелька, биткоин кошелек и эфир кошелек. Вам необходимо будет нажать эфир кошелек отправить если у вас есть эфириум у вас здесь будет отображаться эфириум и отправить вы можете следующим образом нажав кнопку нажав кнопку отправить Но для того чтобы мы вам могли начислить токены которые вы приобретаете на закрытом пресей или на следующих раундах ICO вам необходимо нажать кнопку получить в данном случае выходит э, такой код это код кошелька ваш адрес вашего кошелька и соответственно qr код вы можете либо скинуть нам этот скрин либо нажать копировать Выделить, скопировать, как угодно, как вам удобно. И сообщить техподдержку со своего личного кабинета. Соответственно, делаем следующее. Мы, мы скопировали и заходим в техподдержку. Скидываем в чат техподдержки. Вот мой кошелек. Прошу его привязать к моему аккаунту. Все. Соответственно, мы на этот кошелек будем вам насыпать наш эфириум, наши, наши токены на смарт-контрактах эфириума. Соответственно. Вот таким образом это все легко и просто работает. Также вот хочу обратить ваше внимание по поводу безопасности дополнительной. Здесь есть центр безопасности и пройдите все эти процедуры. Вот. Рекомендую вам установить секретную фразу. Вам сам, сам сайт предложит фразы, вам надо будет их только запомнить и сохранить в надежном месте, чтобы не потерять ни в коем случае. Дополнительная привязка к телефону. То есть, все внимательно просто читайте, все очень просто и понятно написано, если что, вот здесь есть часто задаваемые вопросы. Ну, вот, в принципе, основная инструкция очень-очень простая, очень понятная, поэтому действуйте, что-то непонятно спрашивайте в чате, в техподдержке, и вам наша техподдержка ответит на все имеющиеся вопросы.